Наш эфир продолжает программы «Неочевидная, но вероятная» Нина Бастет и ее очаровательная гостья Марьяна. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели. А, дорогие друзья, я, как всегда, хотела бы поблагодарить высшие силы и мою богиню-покровительницу, что во время нашей передачи через меня и Марьяну, наверное, вам будет приходить любовь исцеление так что слушайте отдыхайте мы вам несем любовь поэтому я уверена что вы с нами спорить не будете тогда когда мы откроем эфир а первая часть нашей передачи будет закрытым эфиром то есть вы нам звонить не будете Да, во второй части можем откроем телефон и радиослушатели смогут позвонить задать вопросы прокомментировать то что услышали да сегодня у нас тема и вообще у нас Передача очень необычная, потому что у нас в гостях настоящая, живая предсказательница Марьяна. А, так как обычно говорю только я, сегодня мы будем говорить вдвоем. И говорить мы будем о предсказаниях, о гаданиях и о магии. Мы об этом уже много раз говорили в разных передачах, и я вам рассказывала о гадалках, мы разговаривали о Ностардамусе, об Эдгорокисе, о Ванге, о Распутине, о Святой Матроне, Матронушке. Еще не говорили, но поговорим. А также в последнее время, вот я, например, как-то присела на колоссальное количество фильмов про магию. Я так понимаю, что это очень важный вопрос, который стал волновать многих-многих людей, иначе бы не тратились такие колоссальные деньги на а, фильмы. Фильмы — это и по-английски, и по-русски. По То есть и русские, все, все производители выпускают эти фильмы. А, но именно эта открытость информации и доступность информации, где вы можете сегодня посмотреть какой-то ритуал и сделать его прямо сами или там приворожить человека или погадать и все это открыто в интернете и в кино и я считаю что это очень опасно Я не просто это считаю я это видела на собственном опыте на опыте своих некоторых знакомых которые попались под такое и именно вот это многие люди которые занимаются как мы называем самолечением очень опасно и поэтому сегодня вы получите информацию из первых рук я извиняюсь что я хриплю это информация от нашей соотечественницы, от э, предсказательницы Марьяны. Еще раз здравствуйте, Марьяна. Здравствуйте, здравствуйте. А. Я... Очень благодарна, что вы пригласили меня на ваше прекрасное название передачи «Очевидное и невероятное». Да? Неочевидное, а, не, но очевидное, вероятное. Но невероятное. Я имею честь быть рядом с вами, мне очень приятно. Я хочу, чтобы наша беседа была очень искренная и очень душевная, чтобы люди поняли, как правильно пользоваться магическими, как бы, Ритуалами, как вы говорите, на самом деле самостоятельно и без опыта человек с силой, но без опыта чаще всего бывает очень опасно. И то, что вы сейчас хотите у меня, возможно, спросить, многим людям будет очень полезно знать, как правильно пользоваться этими способностями и какие вообще, можно ли это делать, не нужно ли это делать или нужно, в каких случаях. Я, возможно, буду вам полезна, вы можете спрашивать. Вы точно будете нам полезны, и не только нам, но и Дай тем Бог. радиослушателям, которые открыты к этой информации. И поэтому я прямо сначала скажу номер телефона Марьяны, она mm -hmm. принимает в Баффало так что можете записать сейчас, а если нет, я еще раз повторю, номер телефона Марьяны 773 семь 4178 773-226-4178. Я хочу вас поблагодарить, но сегодняшняя беседа, я хочу, чтобы была, ассоциировалась не рекламой, а именно душевно мы должны показать людям. Я хочу возможное, скажу так, как есть, показать себя и свою душу, и то, чем я занимаюсь, и то, что я могу сделать какими методами я это могу вот сейчас я хочу послушать что вы хотите спросите меня да я просто хочу еще раз добавить что сейчас именно вот не просто так мы пригласили марьяну потому что сейчас самое самое активное время для всех этих магических вещей которые происходят время нового года именно поэтому мы хотим вас предупредить и рассказать и что делать дальше вы услышите а первый вопрос я хотела задать вам такой Um, вот я знаю, что вы много, на много их интервью говорили о том уже, как вам, как вам пришел дар. А как вы узнали, как вы поняли, что у вас есть дар предвидения? Или какой вы дар, как вы его называете, свой дар? Да, Ниночка, смотрите, я хочу сказать просто многим людям, которые... Я на самом деле очень много раз слышала, люди рассказывают о своих способностях, то, что они пришли к ним эти способности в 15, в 20 лет, в зрелом возрасте, или когда они были детьми. И я буду говорить о себе. И я хочу, чтобы, возможно, люди узнали что, и поняли, что такие люди, не хочу хвастать себя, но такие люди, как я, они бывают вообще в этом мире, их вообще в целом 5%. И дар, который ты можешь что-то подсказать человека, не зная его, рассказать его судьбу, сказать то, что у него происходит на данный момент, сказать то, что чтобы он был остерегался каких-то препятствий в жизни то это не может прийти это либо ты родился такой либо либо тебя вообще нет и ты научился этому так что что касается меня я просто могу сказать то что как я это поняла я родилась такой это возможно поняли мои близкие и родные я много раз об этом рассказывала в разных интервью но не все наверное смотрели мои интервью я просто хочу еще раз возможно повториться то что как я это поняла много-много таких событий которые происходили в моей жизни даже начнем с одного когда я родилась моя, моя мама мне рассказывала вот я родилась и как бы в роддоме она папа был на первом этаже, она была на втором этаже. Ну и он ей как бы кричит: Покажи ее, какая она, светленькая, темненькая. Ну и она как бы через окно показывает, какая я есть. И в тот момент прилетают два голубя белые. Они до сих пор со мной. Если вы, наверное, не слышали о них, вы не смотрели мои фильмы, мои интервью. Э, до сих пор эти голуби появляются в моей жизни И даже поселяются в том э, жилье, где я живу, делают себе домики И вот первое ощущение, говорит моя мама, когда они прилетели, я не обратила на это внимания Ну, прилетели два голубя, ну, посмотрели на тебя И я как бы не придала этому значения А потом прошло, говорит, время, я оставляла колясочку, говорит, э, во дворе Голуби прилетали и садились прямо на перила коляски и смотрели на тебя. А потом ты уже мне стала говорить, мам, мои голубки сидела там в песочнице или стала подрастать. И вот это вот всегда меня преследовало. Когда я поняла, что я уже что-то умею, но это уже, конечно, когда я стала разговаривать, была уже э, более, возможно, больше слышала, чем обычные люди, больше чувствовала, чем обычные люди. И как бы моя бабушка всегда говорила вот она и есть родилась та которая будет что-то уметь и вот мы сегодня с вами обсуждали за э, кулисами так скажем да то что как это может прийти если рождается в семье ребенок со способностями необычными способностями то человек родители его близкие сразу это понимают, чувствуют, что он какой-то необычный и что касается моей истории жизни, очень часто я стеснялась говорить об этом. Было как-то неудобно, да и многие говорили, мне не надо об этом говорить, это как-то стыдно. Я на самом деле не имею образования. Но почему-то все эти годы, возможно, даже лет 14, ко мне приходили взрослые дяденьки, взрослые женщины, политики в Украине, в России, и пользовались моими способностями, а я на самом деле не знаю грамматики. И да, это, возможно, будет стыдно с моей стороны или люди, которые нас сейчас будут слышать, будут говорить: "О, вот она такая, вот не, не знает грамматики". У меня была другая школа. Меня учили с малых лет, меня сняли со школы, мне было, возможно, лет 10 наверное. Мне было так больно, я так хотела ходить в школу. Но они, мои близкие, моя бабушка, они хотели, чтобы я, если уже имею эти способности что-то делать, уметь обладать какими-то магическими действиями, помощью. Они учили меня, у меня была моя школа. Как доктор проходит какие-то этапы, там, экзамены, как правильно это тронуть, как правильно это очистить, какой обряд нужно провести, чтобы не нарушить какие-то правила, не сделать человеку плохо или что-то неправильное. Вот у меня была совсем другая школа. И сейчас я вот решилась на вашем интервью, вы меня пригласили, вот это вот, возможно, выплеснуть, то, что мне было так иногда даже стыдно, то, что я, бывает, не знаю правила грамматики, не знаю, какие-то научные слова. Ну, не знаю, но мне всегда было странно, почему я много чего не знаю по э, как бы окружающем мире, ну, грамоты, а ко мне приходят люди, которые очень-очень-очень высокостоящие. И на самом деле мне всегда было, э, хотелось быть обычным человеком. Вот если говорить о чем то необычном, я такой же человек, как и вы, и как и все остальные. Мне также хотелось играть. Даже сегодня я очень хочу там куда-то выйти, что-то что себе позволить. Но чаще всего я сижу дома и принимаю людей. И на самом деле, если говорить о необычном, вот что этим людям от меня надо? Почему они ко мне идут? Я многие годы думаю, вот... Ведь бывает, вот даже сейчас мы с вами сидим, и это не, я не хочу, чтобы это было рекламой. Да, я хочу, чтобы люди пришли, если вдруг их не ангелы-хранители ко мне притянут если душа или обстоятельства э, заставят их ко мне прийти, пускай приходят. И если это в моих силах что-то разрешить, или что-то помочь, или после его посещения у меня в это, у этого человека что-то пойдет лучше, или что-то откроется, что-то получится, что-то начнется, что-то приобретется, слава богу, дай Бог. И пускай они идут, и пускай тянутся. Но сегодняшняя передача я с первоначально вам сказала: вы пригласили меня просто так, и поэтому я благодарна вам. И я хочу, чтобы это было не рекламой, а просто, просто душевным разговором с вами. Это моя память. Возможно, это останется на долгие-долгие годы мне, моим детям и, может быть, еще многим-многим людям. Пусть они знают, что существуют такие люди, которые могут помочь или что-то разрешить. Так Мы что просто так красиво все сказали. А я хочу добавить, чтобы... Для того, чтобы просто вас, боже, бабушка не ругала за то, что вы рассказали, что у вас как бы, как вы называете, нет правильного образования. Но у меня была То есть люди, школа. да, но люди, вы же, я не знаю, знаете ли вы это или нет, но люди в Америке, очень часто дети, которых очень высокой IQ, то есть очень mm -hmm. умные дети, их действительно убирают со школы, mm -hmm. потому что они не могут быть mm -hmm. э, вместе с обычными людьми. Mm -hmm. А, наверное, каждый одаренный человек какое-то время хочет стать обычным человек ну, возможно да. но я думаю что вы обладаете тем чем не обладают очень многие те кто закончили школы высшее образование это возможность удалить любовь и помогать людям поэтому я вам очень благодарна что вы существуете на этом мире что вы живете с нами рядом спасибо Ва. и я думаю что вы уже помогли я знаю я просто вас слышала хоть и вижу вас второй раз но я вас слышала и я вас слышала очень много Но хорошего. Это очень правильно то, что люди слышат, потому что делать рекламу в моей ситуации это будет неправильно. Люди, которые хотят привлечь к себе людей, и люди, которые, ведь любой человек в этом мире может купить карты таро, поставить какие-то там предметы и назвать себя какой-то предсказательницей или гадалкой. А на самом деле, покажи хоть один факт. Вот как, если бы даже я была обычным человеком, и я пришла к человеку без способностей, который просто научился этому. Ведь на самом деле первое правило, которое вы должны, если вдруг вы собрались какому-то предсказателю, магу или людям со способностями помочь или просто узнать свою судьбу, какое первое правило в этой ситуации? Вот что касается меня. «Человек звонит мне просто записаться или что-то узнать. Я сразу человека предупреждаю. Вы придете ко мне, вы, пожалуйста, молчите. Я сама найду повод вашего посещения ко мне. Я скажу, что у вас происходит. Я найду вашу ситуацию, ситуацию вашей семьи, ваших детей, близких, родных, все сама». И только после этого я буду обещать вам, что вас ожидает впереди. Но человек, который не знает об этом, придет к такому человеку, который ничего не знает, и скажет всю свою ситуацию. Всё сам Конечно же, тот, который не имеет никакого, никаких способностей, он будет говорить: да, да, да, да, у вас все плохо. На самом деле, я не ищу в людях беды, я ищу в них только счастье. И если ко мне ангелы-хранители подошлют какого-то человека ведь все это неспроста и наверное все люди которые нас сейчас слышат либо потянутся к нам ко мне либо скажут про себя что это все глупости я исполняю в этом мире свою миссию и моя миссия это помогать людям но ни в коем случае не нарушать никаких правил и не делать зла я могу потушить огонь но ни в коем случае не дать ему больше разгореться. Так что если люди хотят, например, захотят или потянутся в мою сторону, и думая о том, что, возможно, она умеет что-то делать хорошее, но в то же время она умеет и делать что-то плохое, они ошибаются. Если я несу на себе какую-то миссию, то я несу ее только по добру. Моя школа была делать добро и вытаскивать человека из какой-то ситуации, но ни в коем случае не толкать человека, сделать какое-то даже плохое поступки. Вот даже бывает, приходят люди и говорят мне, вот я накажу его, он меня там обидел, или там должен мне какие-то деньги, или там даже соседка может там ругаться на другую соседку. Мое первое правило даже просто словом сказать, успокойтесь. Нужно всегда... Добро побеждает зло, и это было и всегда будет, я так считаю. Я тоже в это верю, я тоже верю именно в это. А скажите, вот как по-вашему есть разница между предсказанием и гаданием? Вы знаете, предсказание судьбы — это глобально. И тем более их вообще несколько категорий. Гадание можно гадать на святках, как вот сейчас любители погадать. Но я считаю, что гадать на самом деле просто так любители погадать... Я советую, не надо этого делать. Если вы любители этого, конечно, это ваше право, делайте как хотите. Но если вы серьезно к этому относитесь, и вы хотите серьезно подойти к этому, желательно, конечно, найти своего человека, который имеет какие-то способности это реально э, сделать. И там будет включаться и гадание, и предсказание, и ясновидение. Так что лучше один раз и на всю жизнь узнать какие-то возможности для себя. Ведь для чего ко мне ходят люди? Чаще всего интересы ради, а чаще всего и и, и очень часто люди ходят по какой-то определенной проблеме, которая решает, не решается в их судьбе, или получится, не получится, или вкладываться, не вкладываться, поступить или не поступить. Они идут по какой- по какому-то определенному событию в своей жизни. Я советую не шутить с такими делами. Я очень люблю людей, которые ко мне обращаются много лет, и всегда им говорю, не надо. Если ты хочешь что-то узнать серьезное о себе, приходи, я подскажу тебе, как лучше поступить. Прислушайся, молодец. А жизнь твоя, как захочешь, так и сделаешь. Но шутить, играть с этим или учиться этому, я всегда советую, не надо, потому что правила магии. Я еще раз повторяю, в этом деле я похвастаю себя, можно сказать то что профессионал и знаю просто все обряды магических дел и если человек вот пришел ко мне человек например вы я должна вас открыть посмотреть если вы мне это разрешили и после этого я должна вас закрыть, чтобы не открылся канал, который может потом втягивать в вашу жизнь какие-то нехорошие события. Непрофессионал откроет карты, закроет и до свидания. А потом в его жизни идут какие-то неприятности. Так что я еще раз повторяю, лучше отнестись к этому серьезно. И если вы уже верите в это, приходите. И а я... вот вопрос такой: вот если к вам человек приходит, например, и вы видите какие-то негатив, который может случиться в ближайшем будущем, mm -hmm. вы ему можете подсказать, как исправить это? Конечно. Или вы считаете, что ситуацию, Неизбежно, которую вы видите, вы уже думаете? неизбежна? Вот Нет. вопрос. Я хочу ответить на этот вопрос. Чаще всего люди приходят ко мне, как я считаю, Господь и Тот, кто над нами. И Каждый человек ко мне приходит неспроста, тянет его душа ко мне неспроста. Если он уже пришел, значит, его ангелы разрешили ему узнать какое-то событие, которое завтра будет нехорошим, где ему остановиться, как ему лучше поступить. Не дай бог, что-то завтра произойдет, я скажу ему, сиди сегодня дома, не иди туда завтра. И он не пойдет туда, и этого не произойдет. Но есть люди, которые плюнут в сторону магических людей и людей необычных со способностями конечно же может быть они и правы потому что я еще раз повторяю такие люди рождаются один раз в сто лет и их в этом мире 5 процентов может быть были обмануты может быть наслышались то что есть много шарлатанов и буду я верить какой-то девочке которая что-то говорит что она что-то умеет может быть он и прав но пока не придешь не поймешь. В целом я могу сказать то, что можно предотвратить беду, если ты разрешишь человеку, который может это увидеть, увидит и подскажет, как тебе лучше поступить, и беды не будет. А наоборот, найдет твой звездный час. И вот я, кстати, уже несколько раз на передачах, когда мы уже вели передачи про магию, mm -hmm. я всегда говорила, если вы не верите и не собираетесь следовать, не, самой, не приходите. Ни, ни в потому в что мы не знаем, мы Конечно. понимаем, что это нам через вас идут да. ответы от высших сил. А если вы богам не верите, или высшим силам, или вашим ангелам, то зачем приходить? Просто не испытывать судьбу. Не надо. То вам будет только хуже. И я очень люблю скептиков. Вы знаете, я очень люблю людей, которые говорят, я в это вообще вот не верю. Вот у нас скептик сидит. мне за, не за нравится культом. это все. Я чувствую то, что он скептик. Ну, может быть, с какой-то стороны он прав. И если... Этот человек или какой-то человек, который в это не верит, и это ему не нужно, значит он счастливый человек. Пускай никогда в нашу сторону не смотрят люди, которые, возможно, не имеют никаких проблем и не хотят знать, что будет завтра. Но есть люди с проблемами, есть люди чаще всего проблем больше, чем меньше. Люди, которые понимают, что они делают все для того, чтобы что-то получилось, разрешилось, или что-то у детей не получается, или в бизнесе, или в личной жизни. И в любом случае, конечно же, эти люди уже открыли все и стучались во все двери. Последняя дверь, которая, возможно, может привести их ко мне или еще, возможно, к кому-то такой, как я. Это, конечно же, это и есть э, скептик. Почему я говорю о скептиках? Мы чуть-чуть поменяли тему. Э, я люблю их, потому что они ни во что не верят. А мое пер первое правило, и еще плюс себе делаю проблему, молчите, говорю. Вот он скептик, и плюс ко всему я его еще, ему запрещаю разговаривать. Представляете, как мы не проверим. Жило? как мне в этом случае тяжело узнать, если бы я не знала ничего, для меня это была бы большая задача, он молчит, что же у него, и какая причина у него, но вот я люблю скептиков, чтобы они приходили ко мне, и потом они переставали бить Скептика Скептик, Это как белый лист, белый лист. Да. Вот мы сейчас на, на перерыве проверим, что это существует. Что это существует. Да. Возвращаемся в программу невероятную неочевидное но а. вероятное у меня сегодня тут две богини сидят я поэтому так путаю все да, не на Бастед и марьяна удивительные вещи рассказывают я даже не знаю слушаю с открытым ртом но пока что не не удалось тебя еще со скептика переделать со скептиком да не меня ну ноги я на самом деле я уже год пытаюсь я на самом деле не скептик я не я не отрицаю ничего скажем так наверное если бы отрицал я бы не было на вашей передай на вашем ради я ничего не отрицаю потому что если я чего-то не понимаю это не, не значит что этого Конечно. нет и это не существует ну вот вот такой такое, такое мое ко, да. ко всему отношения я точно я, я знаю что я очень мало знаю поэтому то, что за пределами моего понимания, это вовсе не означает, что это не может быть. Но я просто хочу сказать вам то, что дай Бог, чтобы вы никогда на самом деле не обращались ни по каким вопросам кому-либо с такими способностями. Пускай вас Господь оберегает, и пускай ваши ангелы-хранители всегда вам сами подсказывают, куда вам направляться и как лучше поступить. Спасибо. С одной стороны, вы, возможно, правы. Вы знаете, я сама, я вообще еврейка, Mm -hmm. И по э, как-то mm -hmm. разговаривала с рыбаем и спрашивала, я, ну, знаете, есть такое поверье, да, что, ну, не поверье, это вера, что нельзя евреям ходить к гадалкам, к экстрасенсам mm -hmm. и так далее. И я спросила рыбая, он говорит, ну, а ты не можешь. Я говорю, ну объясни мне, пожалуйста, почему я не могу? Ведь Нет, Бог создал человек. такого человека. Да. Бог не просто его создал, Он да. его да. еще со мной познакомил, этого человека. Угу. То есть, наверное, Бог послал мне этого человека Конечно. для того, как ты вот сказала, как Конечно. вы сказали, вот буквально до этого. Да. Я конкретно считаю, что все религии, которые запрещают обращаться угу. к таким людям. Просто это делается ради контроля. Зачем защищаться, обращаться к таким людям? Просто обращайтесь к батюшке там, uh -huh. или к рыбаю, или к uh -huh. муле, и он вам uh -huh. все скажет. Но, к сожалению, к очень большому сожалению, эти люди, которые... Было бы очень хорошо, если бы они обладали даром Конечно. и помогали и людям. И без разницы, какой вы национальность. к да, сожалению, случае, они не обращают, не могут помочь часто вы приходите по какой-то причине к такому человеку, и без разницы, кто вы по национальности, ведь вы должны этого человека о нем услышать, и потянуться к нему, и будет ли он какого цвета, без разницы, ведь вы идете к ним за тем, чтобы в вашей жизни что-то пошло вперед, что-то получилось, разрешилось, или просто узнать что-то, а возможно даже защититься от каких-либо глаз, слов или зависти людских, потому что э, без разницы, какой вы национальности и какого вы, какой вы религии, вы в любом случае такой же человек, как и все остальные. А вот еще один вопрос, я так ä, много, я думаю, что многие люди так думают о том, mm -hmm. что больше обращаются к гадалкам, ä, к предсказательницам и к экстрасенсам женщины. По какой-то причине, я думаю, что это, наверное, мужчины создали такую легенду. Mm -hmm. Но на самом деле, кто к вам чаще обращается? Поровну. Я сказала бы то, что в Америке mm -hmm. ко мне обращаются очень много мужчин. Больше, наверное, мужчин. Если это был вопрос, я буду... Честно и скажу, то, что у меня много категорий и взрослых, и молодых, и пожилых, и бизнесменов, и с разных штатов ко мне обращаются, и на расстоянии обращаются люди поровну, вот как я скажу. Но, наверное, больше как мне, я скажу честно, нравится общение с серьезными людьми. И вообще, если честно, я люблю мужчин. Почему? потому что они мне нравятся, чем старший человек чем он умнее чем он сильнее тем интереснее мне с ним задержаться на приеме потому что мне есть что увидеть мне есть посмотреть и самой набраться какой-то возможно мудрости от этого человека потому что я еще раз повторяю человек молчит а я его вижу он разрешил мне открыть свой канал и посмотреть в его жизнь и я очень часто себе сама задавала вопрос а почему мне больше нравится с мужчиной чем с женщиной но потому что возможно они бизнесмены возможно у них большие дела возможно и женщины то же самое и я признаюсь честно очень часто я даже спрашивала у своей бабушки бабушка почему мне нравится э, сидеть с мужчинами с евреями а бабушка мне отвечает ну почему почему евреи дураками не бывают <схот> потому тебе и нравится сидеть с мужчинами вот если это был вопрос я говорю поровну но очень много мужчин Да, это я понимаю правда. почему наверное потому что все-таки мужчины они ориентированы на наружный мир mm -hmm. на им нужно чего-то добиться в жизни и очень часто к сожалению в этом мире мы э -э -э стак да то есть вот да, застряли в какой-то какой-то ситуации что-то что-то не так идет в жизни и можете ли вы вот в бизнес, например, застопорился бизнес, можете ли вы помочь с этим? Вы знаете... И как вы помогаете? Э -э, если у человека очень часто обращаются люди, всю жизнь обращались, даже когда я была совсем маленькой, можно сказать. Ко мне приходили, я еще раз повторюсь, взрослые дяденьки. И я сама не понимала, что ему от меня нужно, почему он не идет даже к бабушке. Он звонит в дверь, мы живем с бабушкой, а он говорит, э -э, бабушка садится на прием, а он ей говорит, а вы знаете, извините, но мне вон та вот девочка нужна, потому что мне ее посоветовали общение с таким человеком не буду Смущаться, не буду застенчивой, как чаще всего я бываю. Чуть-чуть буду смелее и не постесняюсь своих способностей, потому что это правда, если вы спрашиваете, как я могу помочь. Вот, Ниночка, вы сейчас со мной общаетесь. После того, как мы перестанем с вами эту беседу, прекрасную беседу, мы разбежимся по своей жизни. Вы уйдете в свою жизнь, я уйду в свою. И в вашей жизни начнутся какие-то хорошие перемены. Они пойдут и по работе, и по делам. И в личной жизни, и везде то, что было тяжело, вам станет намного легче. И вот теперь вопрос, как я могу помогать человеку. Он придет ко мне, и он уже получит, если Боженька, Господь его впустил в мою жизнь, а он разрешил открыть эту дверь, то, поверьте мне, не было того человека, который ко мне пришел, и после моего посещения в его жизнь разрешения открыть эти двери никогда человек не стоял на одном месте. Его работа, его бизнес, его проблемы, которые сейчас у него происходят, они проходят. Может быть, не сразу, а бывает и сразу. Человек и сам по себе должен быть везучим. Для того и происходит первая диагностика человека. Он разрешает мне открыть его. И если, возможно, ему не нужна моя помощь, я не буду ее предлагать. Возможно, его бизнес, его работа, она пойдет само собой через неделю, через две. Может быть, он что-то делает не то. Или направляется не по той своей сфере работе, а может быть ему просто опустить руки и сказать, вот это достаточно, я начну что-то новое. И это я тоже дам ему понять. Но если вдруг он очень многое делает, а у него все не получается и не получается, то в любом случае, конечно же, я помогаю в этом. И очень много людей, которые меня уже знают и в городе, и вообще и в Европе, и в Украине, и я с России очень многие, которые слышали о таком человеке, как я, нельзя говорить о себе, мне неудобно, но о таком человеке нужно услышать. И, наверное, если тот, кто будет ко мне обращаться именно по бизнесу, он сначала узнает, увидит, услышит, поспрашивает, может ли она что-то, и только тогда она ко мне придет. Да, я очень сильно помогаю. Есть клиенты, которые ко мне приходят уже минимум лет 10, и каждый раз зовут меня и в офисы, и в траковые компании, и в магазинах магазины и говорят что марьяночка как только ты наступишь э, в мой магазин или там в какое-то помещение у меня идут люди у меня идут клиенты мне очень приятно это слышать конечно же я делаю обряды так как я говорила то что я знаю очень много всего того чего не каждый человек знает у меня есть много методов много знаний много мудрости для того чтобы все правильно сделать и не нарушить правила магических обрядов я вы знаете вот то что я вам очень благодарна за то что вы сказали обо мне да. и я верю в то что ни один человек на нашем пути не не, не случай случайно не приходит угу. но вчера действительно произошло чудо я просто о нем расскажу я с вами вижу второй раз в жизни угу. я вас слышала но я даже не знала или это вы действительно когда мне угу. мы с вами познакомились но вчера я очень плохо себя чувствовала, и, и Юльчике послала текст-месседж, может быть, нужно отменить передачу на сегодня. И ровно, когда вот и нажала ⁇ send, вы мне позвонили. Только минут через 15 я поняла, что я стала хорошо себя чувствовать. И вот, например, я человек, который занимается практиками, занимается какими-то вещами, и знаю это, тоже не сразу поняла это. И тут я сама, и моя напарница говорит, слушай, а ты как-то, у тебя глаза засветились, ты стала хорошо себя чувствовать? Я говорю, ой, да, это, знаешь, это произошло ровно после звонка Марьяны. То есть, э, действительно, я знаю, я уже это поняла, что вы просто энергией влияете. Просто вот позвонив, уже энергию вы своей любви передали. И это самое главное, наверное, это, то, это, что да, вот это б... и есть. желание да. вот блага. называет меня ворошкой, называют меня какой-то провидицей, называют меня еще какими-то словами. Пускай говорят все, что хотят. Когда я слышу такие слова, я их слышу в протяжении всей своей жизни очень-очень-очень много раз, когда мне говорили то же самое, что вы мне сейчас говорили, только бывают такие вещи, которые в больших масштабах радуют меня. Вот этим я и питаюсь. Да, потому Это что бывает, ведь после жизнь. звонка у человека начинает, наоборот, болеть голова. Но чего то, чаще да? всего то есть... так и бывает именно потому, чаще что... всего именно так бывает человек, это да. вампиризм Конечно. и только имея вот то вот наполненность любовью как я чувствую от вас угу. я только так вы можете передать любовь дай бог дай бог чтобы у каждого были такие же предчувствия и человек чувствовал видел и самое главное получал от меня то зачем он ко мне пришел. Марьяночка, а вот часто в нашей комьюнити, не только в нашей комьюнити, mm -hmm. да, да по всему миру, наверное, люди страдают от того, что они не могут найти свою пару. Или там уже в паре живут, и вы знаете прекрасно, что, наверное, я бы сказала, 80 или 90% несчастны mm -hmm. а, в любви. То есть, ну, или они так думают, что они несчастны, но неважно. Они живут и, и страдают. Вот можете ли вы помочь в любви, в любовных вопросах? Yeah. Вот на этот вот, вот я вопрос хочу ответить так, что много раз заявление я делала на то, что я не делаю приворотов. Человек, который ко мне обратился по поводу того, чтобы коварно что-то взять... Коварно что-то к себе притянуть Человек, который хочет что-то отнять И по просьбе того, что я что-то умею Воспользоваться моими услугами, чтобы стать счастливым Во-первых, это не сработает И это в первую очередь мои нарушения моего дара Я никогда не трону то, что трогать нельзя Но если вы говорите о том, что если никак не получается быть счастливой Я еще раз повторюсь, я могу потушить пожар, но не сделать хуже если бывает, вот чаще всего, как ко мне обращаются, молодые девушки или мамы, или отцы, или дедушки, бабушки приносят фотографию детей. Девочка долгое время, красавица, ходит ко мне, я вижу ее безумно красивая, настолько красивая, что она сидит у меня на приеме, я смотрю на нее и не могу налюбоваться на ее красоту. Сидит и плачет и говорит про себя, что и мне, что я не могу стать счастливой, что такое, не появляется моей судьбы, я стучусь в какие-то двери, мне никто не нравится, или не нравлюсь я, или человек э, вовремя, как только я влюбилась, он сразу от меня отходит. Вот в таких делах, которые не, человек не может определиться долгое время в личной жизни, конечно же, есть у меня такие способности Помочь в этих делах Потому что много раз в своей жизни Я была приглашена на свадьбы Я очень много раз слышала И видела своими глазами Как после меня рождались детки Я не могу хвастать себя И говорить, что я На сто процентов помогу вам Потому что возможно У вас и само собой что-то произойдет В личной жизни хорошее Вы только попробуйте заглянуть туда Где есть Таинство для вас и для этого мира И тогда я смогу либо помочь вам Либо подсказать, когда у вас произойдут Какие-то счастливые моменты в вашей жизни А действительно существует ли такое понятие О котором, наверное, люди слышали Как венец безбрачия или черная вдова Конечно. Вот с таким можно помочь? Конечно, это и есть оно Если вдруг человек не сможет в дальнейшем определиться в личной жизни значит есть какие-то причины или есть какой-то негатив который не дает например этой девочке или какому-то парню определиться в личной жизни также этот негатив может влиять и на бизнес и на работу венец безбрачия родовое проклятие печать одиночества есть даже такое вот нехорошее дело которое работает и чтобы я ни говорила сейчас как бы там ни было странно смотреть на меня и думать, что все это неправда это правда. я видела таких людей еще раз повторяю, я живу этим и я вижу то, что люди страдают от того, что не могут определиться в личной жизни. Вот если у вас есть такие причины, проблемы или вы чувствуете, что очень долгое время в вашей жизни что-то не получается, вы вечно живете на какой-то душевной пороховой бочке в личной жизни, наверное вам, Первая дверь, которая перед вами стоит, это, наверное, в мою сторону. Попробуйте, вы ничего не потеряете, но в любом случае после меня вы что-то приобретете. А вот а, приходят ли к вам люди, ну вы уже так даже упоминали, наверное, или это по-моему, было до того, как uh -huh. мы начали передачу, которые специально закрываются, ну вот, чтобы вас проверить. Конечно. Вы можете пробиться я же, через эту стену, человек просто вот я обожаю сильный, но тем людей. не менее, он говорит, пожалуйста, я Пожалуйста, закры... пожалуйста. Я с удовольствием приму такого человека. Я люблю, когда человек идет ко мне молча. Я еще раз повторюсь, то, что мое первое <связано> правило — не задавать никаких вопросов, не спрашивать, зачем вы ко мне пришли, какой повод вашего посещения, я сама найду вашу ситуацию и расскажу, что у вас происходит. То есть он не сможет может от вас а так закрыться, случае, то есть он все равно нет. будет не настолько сильный, да, человек, настолько чтобы... только во мне сильнейшей мощи белой, и назову это гордо магией, что я смогу победить любую черную. А вот если человек, я просто, просто почему я спрашиваю эти вопросы, потому что я с этим сталкиваюсь постоянно, потому что я сама этим занимаюсь, У -у -у. я не занимаюсь магией, я просто изучаю, я да. ученик, Да. да. А, если человек при очень сильной воле, вот человек... Ведь очень много людей, которые могут добиться многого в жизни. Mm -hmm. И вот человек приходит со своим желанием, приходит к вам, но у него есть конкретное желание, как это должно произойти. То есть в основном такие люди приходят для того, чтобы подтвердить, что то, что он думает правильно. Mm -hmm. а, это влияет на вас? То есть не можете ли вы ошибиться и сказать ему то, что он хочет услышать, вместо того, чтобы сказать действительно то, что они... А, то, что, то, что он услышать, хочет да. услышать. Он приходит ко мне для того, чтобы я, возможно, сказала то, что он хочет услышать. Но я в любом случае скажу и хорошее, и плохое. Моя обязанность сказать правду. И какая бы она ни была, она будет правдой. Человек идет ко мне не успокоиться. Я не психолог. Я не могу успокоить человека. Да, я постараюсь сделать все мягко, спокойно и неагрессивно, дать понять человеку, что его завтра ожидают какие-то неприятности, не дай бог. И я не буду говорить это в грубом, я буду искать все пути, сказать эту правду мягче. Но я ни в коем случае не буду его успокаивать. А если говорить о ошибках, ошибаюсь ли я в каких-то... Э, каких в моих предсказаниях, вы знаете, даже высокостоящие люди, так какая, как Ванга, как Ванга да. и как другие, тоже ошибались. И это всем известно. Говорить всем людям, что я не ошибаюсь, это будет некрасиво с моей стороны. Конечно же, возможно, не ошибаюсь, оно просто не сбывается в тот момент, когда этого человек очень хочет. Вот лучше всего, если вы пришли ко мне за какой-то помощью, разрешить какую-то ситуацию или просто ради интереса не ждите моего предсказания. Живите той жизнью, которая у вас есть. но а в процессе вы увидите, что все будет исполняться так, как я это увидела, потому что в, своим, в своих способностях и в своем даре я уже очень-очень убеждена в том, что это правда. Да, вы знаете, я просто хочу подтвердить то, что вы сказали и дать совет тем людям, которые идут и имеют очень-очень сильное желание, чтобы осуществиться. и осуществил какое-то и желание и хотят просто подтверждения. Вот самый тяжелый момент вот в том, когда вы загадываете желание, это отпустить его. И вот как только это отпускается, вот тогда оно и может сбыться. То есть я думаю, да. что предсказания, которые вы делаете, не сбываются не по той причине, что вы обешиблись, а просто... Не тогда, когда оно должно наш, быть. Во-первых, по времени ну. может быть другое. Во-вторых, наш мир настолько многообразен, что вариантов может быть много. И если человек не послушал вашему совету, не послушал вашего совета, и сделал какой-то другой шаг... И он может быть и прав, это его жизнь, Это его жизнь, его выбор, подсказать? да. Но, то есть тогда, конечно, будет совершенно другая ситуация ситуация именно поэтому э, если вы уже идете к человеку который будет вам делать предсказания и помогать вам то слушайтесь те силы которые те высшие силы которые через этого человека будут вам помогать и э, у нас уже осталось мало времени и я просто хочу если вы еще хотите что-то сказать я хочу сказать лишь одно то что есть очень хорошая пословица в пустой колодец за водой не ходят и если все это, то, что существует вот у меня, ко мне очень тяжело записаться, у меня очень много людей. Все эти годы, сколько я живу, я знаю себя, я чувствую то, что они идут и идут, идут и идут, идут и идут. И всегда задавала себе вопрос, вот что они ко мне идут, откуда они берутся, что им надо от меня, так хочется отдохнуть, так хочется себя посвятить хоть пару дней своей семье. И тут... Вот я один раз услышала такую хорошую пословицу. В пустой колодец за водой не ходит. Значит, есть повод людям говорить обо мне. И есть, значит, какая-то помощь идет от меня. И она реальная. Вот. Если вы... Чувствуете, что у вас есть какие-то проблемы или какие-то неприятности, или дай Бог только в лучшую сторону, вы хотите что-то разрешить, свою ситуацию. Так что смело вы можете обратиться ко мне, или, возможно, дай Бог, вы найдете еще какого-нибудь мастера, который обладает самое главное чистой душой. Потому что в этом деле существует сердце, душа. Вы должны потянуться к искреннему человеку, светлому. И закончить я хочу тем, что сказать, что когда боги создавали нашу вселенную, они дали нам в руки очень много инструментов. И инструменты, как я считаю, были нам даны для того, чтобы люди были счастливы. И те, кто вам рассказывают, что мы должны пришли в эту жизнь, не быть счастливыми, не верьте. Мы можем быть счастливы. И должны. И должны быть счастливы. И когда мы вспомним, что мы являемся частью этого бога, этой божественной энергии, которая нас создана, мы увидим, как мир начнет меняться. Именно поэтому боги нам в руки дали и, и божественную, и людей, которые наделены такими талантами, как Марьяна, и специальные дни, дни силы, которые нужно использовать, вы можете, это те дни, когда даже можно самим попробовать не магические ритуалы, но заявление о своих желаниях и так далее. И именно сейчас эти дни происходят, именно поэтому, наверное, прекрасное время обратиться к Марьяне или самим делать. То есть вы должны вспомнить, что магия не является чем-то запрещенным. Вы должны вспомнить, что вся наша жизнь, каждое мгновение нашей жизни – это магия. И самую большую магию, которую мы делаем, это та магия, как приводя в жизнь ребенка. То есть это уже магия. То есть не надо говорить, мы, магия нам запрещена, магия нам дана Богом. И люди, как Марьяна, которых 5%, даны нам Богом. Поэтому ничего нет греховного в обращении ничего к Марьяне, нет. ничего нет греховного в том, что можно производить какие-то ритуалы, хоть мы с этим Марьяном не, не, не совсем а, сходимся, но я говорю про ритуалы не не магические. Я я говорю, категория черные и да. магии это две большие разницы. Я говорю про ритуалы да. обращения к тем божественным силам, как ангелы, как э, энергия кристаллов, Конечно. Луны и Солнца. И поэтому я хочу еще раз напомнить: обращайтесь к Марьяне сейчас прекрасное время. Ее номер телефона 773 226 три, 8. Запишите, пожалуйста. Она на находится в баффало гров А завтра я провожу ритуал лунной и солнечной магии, и вы можете обратиться ко мне. Телефон 224-688-0155. Еще раз 224-688-0155. И Марьяна 773-226-4178. Будьте счастливы. С Новым годом, с наступающими с праздниками. Годом. Счастья вам.